Представляем вашему вниманию один из самых популярных домов, проект которого разработан компанией «Апельсин». Данный проект неоднократно исполнялся в различных вариациях планировок из различных материалов. Для наших заказчиков мы разработали 15 вариантов отличных планировок, в которых постарались учесть все возможные пожелания. И вы обязательно найдете именно тот вариант, который подойдет именно вам. Мы предлагаем планировки с отдельной кухней и кухней-гостиной, с гардеробной и рабочим кабинетом, с большими пространствами или с множеством спален. Поэтому прежде чем создавать индивидуальный проект, мы всегда предлагаем нашим клиентам ознакомиться с уже готовыми решениями. Ведь большинство возможных пожеланий за 15 лет работы нашей компании уже были учтены. Проект «Любимая семья» универсален, мы даже создали варианты планировок, которые подойдут для комфортного проживания двух семей. Например, двух поколений под одной надежной крышей. При этом нами также спроектирована просторная планировка для проживания одного или двух человек. Проект «Любимая семья» может быть выполнен из газобетона, либо из пустотелого керамического блока. При строительстве перекрытий мы отдаем предпочтение монолитным перекрытиям. Однако, если Ваши условия позволят, то перекрытия могут быть сборными железобетонными из пустотных плиток. Таким образом, мы сможем сэкономить Ваши средства. Вы строите ликвидную недвижимость, а практика строительства деревянных перекрытий показывает, что в конечном счете они становятся равны, либо очень близкие по стоимости к бетонным. Сейчас мы разрабатываем очередной проект, Строительство данного дома из утепленного керамического блока толщиной 300 мм. Данный блок по своим теплотехническим характеристикам превосходит любой иной строительный материал. Более того, благодаря своим скромным габаритам он увеличивает площадь вашего дома. Таким образом, за приемлемую цену вы получаете надежную, комфортную, стопроцентно ликвидную недвижимость. Дом, который станет настоящим родовым гнездом для вас и ваших детей. Обращайтесь в нашу компанию, и мы подберем, либо разработаем для вас проект и с удовольствием построим надежный дом вашей мечты.